Привет, привет, Саша, с победой, ура, ура, ура. Привет, да. с победой. Спасибо, да, привет всем. Саша, ну, в финале? Как ты, как ты ну как? как? Держимся, пока не спрашивают, уже дни считаю, секунды, минуты до того, как домой прилечу. Долго все это. Терпеть, терпеть. Ну мы, да, мы, вот. Полейчики с тобой, да, и прям полей просто... наверное. Ты просто поняла, что выбора нет, и в любом случае сидеть до конца. и Решила все-таки играть в финал, а не за третье место. Да? Ой, да, вот это наверное самое обидное. Вот тут мучиться, мучиться, и потом еще проиграть вот этот матч за третье место. Все правильно. Пожелаешь и врагу. Непонятно, зачем я уже предлагала как бы с девочками обсудить. Uh, и сыграть ну, круговичок, быстрый, или еще лучше, блиц, как бы <laughs> разойтись по домам. Ну вот, ну вот, не получается. Саша, ты, наверное, как бы рада тогда новым изменениям и тому, что теперь финал длится только две партии? Очень, я уже сказала, да, у меня было интервью с Матч ТВ, я говорю, как хорошо, что у нас в финале две партии, потому что... Играть здесь, быть здесь еще недельку, знаете, четыре партии, еще там два выходных, еще таймбрейк. В общем, я очень довольна, что да в финале только две партии. Ну да, все поздно в сравнении, да? А сегодняшняя партия тоже была очень интересная, там вот какие-то были несколько, наверное, таких моментов важных. Да, мне сказали, что я тут Ферзя должна была поймать. Да, вот. А, на самом деле... С ладья Ц4 я, конечно, считала, но я не видела, что на ФРТ-6, я поэтому отказалась. Там, видимо, ладья Ц6, не знаю, почему-то я отказалась. Саша, ФРТ а ФРТ ты Ладиация такой 6, ход, как вместо ладья Ц1, ты вот задумалась перед ходом ладья Ц1. Вот у меня такой интересный вопрос. Ладья 4 мне нравился ход. Ладья 4 я хотел бы... Я да. прям... я... Я... Ну, естественно, да, я его бы, наверное, сделал, но я просто не понимала, что после Ладья Дейбуси будет. Ну, понятно, да. Просто интересный ход такой, да, Ладьян. Да, интересный. Mm -hmm. Ну, то есть я чувствовала, что здесь большой перевес, но, как это часто бывает, в партии не так просто оформить. Через 4 она пошла, это я видела. Ну да, я тут считала, что ферзь А5 ей надо ходить. И вот эти варианты я не могла, честно говоря, понять. После ферзь bt5. Ладья А1, ферзь b4. Вот это все считала. Ладья А4, ферзь d6, c5. Пробовала еще здесь c5 сделать код. Кажется, вот здесь, С5. Считала ладья Б6 разная. В общем, я считала за нее ферзь А5 Основное Не нравилось мне все, что происходит здесь. Она пошла ДС, да, ну, и, что-то я тут не досчитала. Но самый сложный момент в партии для меня лично был вот этот. То есть я когда ходила ладья Е1 на слон Е6, я, конечно, собиралась ходить слон С3 просто. Попроще, да. да. и мне казалось, что у меня хорошая позиция, потому на c4 отъем, 6, может быть, отъем, но тут, ну, тут в мою голову пришла мысль. а не побить ли на Е6. К сожалению, ну, появился есть. еще один ход-кандидат. Но я не знаю, то есть, если бы это была какая, какая угодная другая партия, конечно, я с хрустом бы побила и не думаю. Тут, mm -hmm. а, ну, тут же переоценишь это. Жертву, и все, и без качества. Ну, я надеялась, я посчитала 10 минут, посчитала, ну, и надеялась, что компенсация будет достаточно. Ну, в этом молодец. турнире скач... жертва качества у тебя вообще это как вот ведущий такой мотив, да, в твоих партиях <laughs> получился. Вот, с Мария Музычук ты даже два, там, ну, как бы, да, дала. Две ладьи там, за три фигуры. Вот. Да. В общем, качество показало. Да, но вот тут, вот, видимо, я, я Солнце-5, не, не знала, что делать после Солнце-5 во время партии. То есть Солнце-3, СССР-5, да, я это считала. И Эншпиль после конь 5 считал, но, естественно, в Эншпиль не хочется идти. А с другой стороны, что тогда делать? Ну, в общем, я... Я читала слон 5 не знала, что буду делать. И в этот момент после этого конь Д5. Но конь 5 я видела, что проходить нельзя без слон 5 вот, А здесь я не знаю, что я Позиция не такая ясная. В вот, компьютере, я вижу, говорит, что из-за этого надо ходить сначала Солнце 3 ну, Просто когда я конь Д4 делала ход, мне казалось, что это очень сильно да, конь переходит на Е5. И только потом я заметила ход слон 5 Если компенсация есть... Потому что материал надо быть точный. Шанс но после Конды 5 просто все съедается. Все съедается. Тебе не показалось? Китайская шахматистка уже была вымотана до этого, потому как сегодня она разыграла русскую партию в Сочи против тебя, это сумасшедший дом. Она просто ход H5 еще сделала. Может быть, она решила, что так как ей Кате удалось вот таким вот H5, G5 безумно немного обыграть, то и со мной так тоже получится. Вот. Конечно, ход H5 в этих структурах, мне кажется, вообще нигде не делается. И в конце концов, вот эта пешка и пала. и, да. и позиция очень тяжелая конечно Но это мы отметили выключили. после дебюта похожий сценарий был с Катей Лагно когда тоже какие -то движения пешек были на королевском фланге в дебюте достаточно несуразные Соснов. и с дебюта сложилась хорошая позиция да. Ну вот финал, да, ты смотрела за партией, которая сейчас еще продолжается между Александрой Музычукой, а, а, между Анной Музычукой и Александрой Горячкиной. А, ты, видела ли ты позицию, как оцениваешь? Неприятные, неприятная да, такое, Да. На два результата, так скажем, пробьет, не пробьет. А крепко, да, пока непонятно, как пробивать, хотя да, я, бы, я бы, честно говоря, ну как, короля на c4, короля в пешке A5, но я бы думала, что близко к выигранной позиции. Защищать я черными бы не хотела, конечно. Она, она, она пошла в пассивную стойку после 32 хода, и стоило обязательно активизировать ладью на второй ряд. Вместо этого она сделала ход ладья a8 и встала в такое пассивное положение, которое, в общем-то, изначально считается печальным. Ну да. да. Как есть, так есть, тем не менее. Так, завтра выходных никаких нету. Завтра сразу же финалы? Нет, нет, нет. Все-таки если Александра выиграет, то у нас выходной завтра, потому что завтра день тайбрейка у женщин и выходной у мужчин. Поэтому надеемся на всеобщий выходной, да? Угу, всеобщий выходной, Саш, ну вообще, ну как ощущение? Ну в финале последний раз, когда ты играла, все-таки Кубка Мира? Я да. думаю, 20 лет назад, но нет, все-таки 2008 тоже был Да, все-таки да? спротив... один первый раз 20 лет назад, да, mm -hmm. в Москве. Я вот вспоминала против Жучен mm -hmm. и как mm -hmm. бы между прочим не такой маленький промежуток между первым финалом и вот я надеюсь не последним все-таки. Ощущения, ой, да, да, вот такие, как mm -hmm. Володя сказал, да, дотянуть бы до конца надо домой, домой надо уже давно но что делать, боремся не отпускают тебя Сочи, Саш придется испить это все как говорится, весь этот турнир до конца желаем тебе удачи понимаем, что видимо очень сильно устала да, ну как бы в общем, ну браво, что сказать спасибо, да, успеха успеха, конечно, только успеха здесь можно пожелать, терпения и успеха Спасибо, Борис.